Покупать помещение или продолжать его снимать, держать в аренде. <coughs> вот эти вопросы элементарно решаются, когда у вас появляется собственный бюджет. Вы его сами себе считаете, мы его считаем все равно. Раз. Во-вторых, вы понимаете, может ли вообще ваш проект переварить эту покупку? Может речь идти не только о покупке самого здания, где вы находитесь. Вообще есть смысл покупать. Но ну и, допустим, о покупке чего-то интересного, нового и очень дорогостоящего, какой-то единицы оборудования. Допустим, он стоит там, ну не знаю, допустим, 12 миллионов рублей, предположим. Вот. Ваша текущая прибыль, которую вы можете направить на оплату этого лизинга, этого оборудования или этого кредита, 500 тысяч рублей. Вот и посчитайте, сколько месяцев у вас займет окупаемость этого, этой единицы. Или у вас грандиозный есть план какие-то, развития, там, филиалы. Еще то же самое, нужно сопоставить, сколько будет это стоить вообще разово, объем инвестиций в эту в реализацию идеи в натуре, что называется, с потоками чистой прибыли. И, собственно, это единственные деньги, с которыми это все можно делать. Банки, банки любят кредитовать в медицину, вот, при этом, конечно же, все будет полностью попадет в залог, это, ну, это нормально. Вот. Они видят этот рынок, прекрасно знают больше того. Когда речь идет о крупных банках, они имеют полную статистику, причем управленческую я подозреваю, от каждой клиники, которая уже у них аккредитовалась. Они это знают буквально в режиме личного. Они видят все вообще. То есть, когда вы будете показывать какие-то выбивающиеся из нормального показателя, они вам могут даже на это указать. Но вряд ли, конечно, не подняться. Не мог. То есть, они знают больше чем то на ваш вопрос, что мы предлагаем, на самом деле у нас, вы можете на нашем сайте посмотреть, сайт Desert, мы на самом деле постарались к учесть все потребности медицинского бизнеса на той или иной стадии, ну, просто исходя из собственного опыта, набитых шишек и так далее. Поэтому мы действительно оказываем услуги в разных сегментах маленьких. И стараемся там, где мы не можем, это, ну нельзя нет, не необъятным, мы тоже как бы, не профессора в этом комплексе э, в наборе этих э, продуктов. Поэтому мы стараемся сейчас обрасти партнерскими связями, чтобы иметь возможность предложить э, участникам рынка то, что им актуально. И мы изучаем глубоко вот эти вот маленькие кусочки, потому что понимаем их значимость.